Я рада видеть вас на своем канале Сегодня у меня очередной обзор покупок из магазина Прайс. Посмотрим, Давайте вместе посмотрим Первое что я взяла это вот такой вот бальзам для волос 55 рублей Тут восстановление и блеск для, для поврежденных и окрашенных волос 500 мл Не знаю что за бальзам Решила попробовать Потому что мне мало что подходит В общем Посмотрим, я сделаю тест обзор отдельный на этот бальзам понравится мне или нет в общем увидим далее я взяла вот такой шампунь новинка тоже 55 рублей это шампунь для укрепления и роста волос с экстрактом красного перца инновационная формула без запаха новиночка тоже стало интересно что за шампунь такой в общем вот я сделаю обзор все вместе на этот шампунь и бальзам вместе протестируем посмотрим нормальный или нет в общем взяла вот такие носочки 77 рублей вот такие с оленями они очень теплые вот они тут конечно как-то не очень аккуратно они идут 85 акрил, 10 полиамид, 5 процентов эластан на 36 39, 36, 39, размер. В общем, не знаю, что за носочки. Теплые они, не теплые. В общем, увидим. Была вот такие вот мультизлаковые конфеты с белой Это Стало интересно, вкусные или невкусные? Давайте откроем, посмотрим Что за конфетки? Что хочу? Попробовать, они тут разные Тут вот голубые Вот Розовые Давайте посмотрим Фиолетовые Так Что у нас тут внутри идет? Внутри идет вот в такой вот глазури или что это такое, я не знаю М -м, кстати, вкусно мне нравится цены я вам выложу потому что у меня в чеке я воспользовалась баллами у меня тут дешевле цена идет ну, по-моему, они 55 что ли стоят не помню в общем, выложу вот такие набор маленьких пакетиков для заваривания чая там были э, для кружки чтобы кружку заваривать и были чтобы в чайнике делать в общем я решила взять которые в кружку тут 50 штук цена идет 55 рублей так давайте посмотрим как они выглядят вот такие вот пакетики классные я так понимаю так берете и заворачиваете потом и завариваете. В Интересно. Взяла к этим пакетикам я пробую пакет, пакетированные чай вот тут взяла вот, вот такой вот чай чай черный байховый лесные ягоды 100 грамм в общем не знаю попробую вкусно не вкусно все увидим дальше взяла вот вот такой джем клубничный тоже стало интересно тоже он около 50 рублей стоит тоже стало интересно давайте посмотрим что внутри внутри вот такой вот джем вот Я ложечку приготовила попробовать чтобы вам сказать М -м, вообще вкусно рекомендую вкусно У меня муж очень любит такой, такие вот подобные в общем здорово такой объем большой здесь сейчас скажу 500 грамм 500 грамм я считаю это вообще очень много тем более стоит вот около 50 и вкусно очень здорово дальше взяла очищающие таблетки для сливного бочка вот такие вот тут три штуки идут сан инспектор с лимоном очищающая пена защита от грязи формула против извести дополнительная свежесть гигиеническая чистота в общем тоже не знаю что за таблетки такие очищающие в общем, посмотрим. Тут на 500 смывов они идут. В общем, вот такие вот таблеточки. Тоже интересно. Ну, взяла такие корзинки. Везде они пригодятся. Их можно хоть куда использовать. И они тоже недорогие. Очень мне нравятся. И как обычно у меня рукоделие Ничего нового. Там что-то не привозили такого. Там были игрушки из изготовления игрушек крючком, но я не умею вязать. Так что взяла себе опять вот такую алмазную вышивку. Отсвечивает вам, не видно. Я сделаю на него отдельный тест-обзор. Я уже брала там у них вышивку, но она была меньше. И мне немножко не повезло. Там мне не положили один пакетик со стразами с этими, и мне пришлось из своих старых запасов уже использовать и уже что-то придумывать. Посмотрим, что здесь. Я не знаю, все ли мне положили. Надеюсь, все. В общем, увидим. Тест-обзор сделаю. В общем, на этом все. Если вам было интересно, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите в комментариях, что бы хотели, чтобы я протестировала. В общем, пока-пока!